Мы говорили о силе изменять данные благодатью. Сила изменять данное благодатью. Благодать, данная всем нам, это то, что нам нужно, чтобы увидеть изменения в нашей жизни. И одна из вещей, которую я начал понимать, заключается в том, что когда мы осознаем, что Иисус сделал для нас, как Он проложил для нас путь, что Он уже все сделал для нас, отчасти я удивляюсь, почему некоторые люди просто не позволят благодати изменить их. Причина в том, что они просто не хотят меняться. Я начал слышать высказывания, противоречащие тому, чему учил Павел. Когда благодать используется как прикрытие для греха или в качестве его оправдания. По существу человек будет жить греховной жизнью и скажет «в конце концов, я нахожусь под благодатью». И я против этого. Павел говорит «Как вы можете продолжать грешить с целью, что благодать будет изобиловать и увеличиваться в вашей жизни?» Одна из вещей, которые я понял, заключается в том, что благодать не покрывает грех, она меняет вас и избавляет вас от него. Во второй главе к Титу говорится о том, как благодать научит вас жить здоровой и благочестивой жизнью. Теперь, когда я знаю об Иисусе, а Он и есть благодать, Теперь, когда я знаю об Иисусе, знаешь, мне больше не нужно чувствовать себя плохо. Он не хочет, чтобы вы чувствовали себя плохо. Мне больше не нужно испытывать осуждение. Его благодать избавит вас от осуждения. Но если вы остаетесь теми же, я не думаю, что вы поняли благодать. Потому что первое, на что окажет влияние благодать, будет ваша жизнь. И вот как будет работать благодать. Она не приведет вас к состоянию совершенства, при котором вы скажете «Мне больше не нужен Бог». Благодать приведет вас к осознанию, как сильно вы нуждаетесь в Боге. Все дело в Его завершенной работе. Дело не в том, что вы можете сделать, а в том, что Он уже сделал, и в вашем решении верить в это. Но изменение лишь тогда изменение, когда оно произошло. Вы можете говорить о том, как сильно вы этого хотите, даже молиться, но изменение лишь тогда изменение, когда оно произошло. Итак, благодать — это данная Богом сила. После вашего рождения свыше вы всегда имели силу измениться. У вас всегда была эта сила. Однако иногда я встречаю людей, которые просто этого не хотят. Я такой, какой я есть, я не собираюсь, как скажете, но с тех пор, как вы были рождены свыше, вы наделены Богом силой видеть перемены в вашей жизни. Итак... Мы говорили об этом, думаю, с самой первой минуты. Первый шаг в процессе изменений, о котором мы говорили, номер один из Евангелия от Иоанна с пятой по шестой главы, у вас должно быть желание измениться, вы должны хотеть измениться. И как я уже говорил, ваша работа не в том, чтобы менять людей, моя миссия не в том, чтобы менять людей. Наша работа — любить людей, Божья работа — менять людей. Любить людей, а затем доверять Богу, и когда они готовы измениться и если люди хотят измениться, у них должно быть соответствующее желание, и тогда они начнут это видеть. Мы говорили о трех причинах, по которым люди не хотят меняться. Итак, мы перешли ко второй. Номер два – перестаньте оправдываться. Иначе говоря, многие люди не меняются, потому что продолжают оправдываться. Я считаю, что оправдание – это не что иное, как дома, построенные из гвоздей. Оправдание – это не что иное, как гвозди, используемые для строительства домов неудач. Там, где есть оправдания, непременно есть и провалы. Поэтому больше никаких оправданий. Больше никаких оправданий о невозможности измениться. Номер три. Мы говорили о действиях, учились тому, как принимать немедленные меры и перестать откладывать, когда дело касается ваших изменений. Мы все время продолжаем откладывать и откладывать. Нам нужно быть осторожными, потому что у того, что мы делаем, есть последствия. Может быть, по вертикали Бог все еще любит вас, а вы все еще любите его, но по горизонтали у греха есть последствия. Грех имеет последствия в жизни человека. Номер четыре. Мы начали говорить о самовосприятии, о том, как вы видите себя. Это своего рода вызов для того, чтобы вам измениться. Сперва вы должны изменить то, как вы видите себя. Вы должны изменить самовосприятие, перестать прокручивать свои ошибки, перестать видеть себя неудачником. Вы должны обновить свой разум к новому творению, которое у вас есть, в результате того, что Иисус стал Господом в вашей жизни. Вы должны разобраться с неполноценностью и всем подобным. И в пятом номере мы говорили о том, чтобы никогда не возвращаться. Мы выяснили, как важно не возвращаться к тому, от чего Бог избавил вас. В Писании мы читаем, как Бог говорит, «Послушайте, я избавил и исцелил вас, пока грех все еще был в вашей жизни, так что не говорите мне, что вам необходимо быть идеальными, чтобы я избавил вас. У вас все еще были проблемы, когда я исцелил вас, но перестаньте возвращаться назад, пока не усугубили ситуацию». Я знаю таких людей, которые просто продолжают возвращаться и усугубляют ситуацию. Бог избавляет их, а они возвращаются к тому же. Бог освобождает их, а они возвращаются обратно. Это своего рода токсичные отношения. Бог избавляет вас, а вы возвращаетесь обратно. Этот урок звучит так. Никогда не возвращайтесь. Скажите соседу, никогда не возвращайся. Сегодня мы рассмотрим пункт под номером шесть. «Сила изменится, данная благодатью». Мы поговорим о том, что представляет собой шестой пункт. «Перестаньте ждать, пока кто-то другой изменится». Другими словами, когда речь заходит об изменениях, каким-то образом мы попадаем в положение ожидания, когда кто-то другой изменится. Нам нужно перестать ждать, пока кто-то изменится, прежде чем изменимся мы. Мы должны перестать ждать, пока кто-то поможет нам измениться. Этот принцип особенно актуален для людей, которые состоят в браке и постоянно используют свой брак в качестве оправдания того, почему они не изменились. Как только мой муж изменится, тогда и я изменюсь. Как только моя жена изменится, тогда и я изменюсь. И как только моя жена начнет делать то, что она должна делать, тогда и я сделаю то, что я должен делать. Вам нужно уйти от этого. Вы должны перестать возлагать это на других. Люди часто говорят, а кто поможет мне измениться? Вы ждете кого-то. Возлагайте это на других. Что вообще означает, а кто поможет мне? «Ну, я нуждаюсь в помощи». Помните парня, который жаловался, что нет никого, кто бы мог ему помочь, а он был в воде. Если бы Иисус заговорил с ним, он бы сказал ему, «Я могу тебя исцелить, но проблема не в этом. Чтобы выбраться, тебе нужно грести». Вы не можете ждать, пока кто-то сделает это за вас. Бог – ваш источник, и Он поможет вам. Скажите со мной, «Бог – мой источник, и Он – моя помощь». Вы должны сделать первый шаг. Все начинается, дамы и господа, с чего-то настолько мощного, о чем мы собираемся поговорить сегодня. Я действительно хочу показать вам кое-что о ваших устах. Я покажу вам, откуда это начинается. Я расскажу вам о ваших устах. Я расскажу вам о ваших реакциях. В нашей жизни мы совершаем много противоречий. Мы говорим «О да, я верю», но мы реагируем так, будто не верим. И мы должны быть осторожны, чтобы не использовать наши уста как волшебную палочку. Поэтому мы должны разобраться с этим, когда исповедание уместно и откуда оно исходит. Я хочу начать со 2 Коринфянам 4 главы 13 стиха. Я хочу показать вам, как взаимодействуют сердце и уста. И если вы готовы увидеть перемены в своей жизни, я покажу вам, что вы можете перестать ждать кого-то другого, чтобы измениться самим. Перемены в действительности ждут вас. Перемены ждут вас. Вы должны быть переменами. Они ждут вас. Вы больше не можете ждать кого-то другого. Перемены ждут вас. Теперь вот с чего я хотел бы начать. Здесь говорится, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Обратите внимание на то, что стоит на первом месте. Автор говорит «сначала верьте». И обратите внимание, что говорить мы начинаем в соответствии с тем, во что верим. Другими словами, то, что вы говорите, будет основано на том, во что вы верите. Поэтому аналогично, когда вы говорите что-то в неверии, вы говорите мне то, во что вы не верите. Ведь я верю и потому говорю. Поэтому, когда дело доходит до изменений, нам нужно потратить больше времени, переоценивая то, во что мы верим. Верим ли мы в кровь Иисуса? Верим ли мы, что благодать дала нам силу изменяться? Потому что если вы не верите... Это звуковой резонатор. Все, что нам нужно делать, это слушать вас. Ваши слова становятся подлинным доказательством того, во что вы верите. Я иногда проповедую себе об этом, когда в моей жизни что-то происходит, и это эмоционально трогает меня. Я проповедую, я говорю себе, если ты действительно веришь, то почему ты так реагируешь? Вы понимаете? Если ваша реакция не указывает на то, во что вы действительно верите, прежде чем я возложу ответственность за это на кого-то другого, я хочу взять ответственность за это на себя. Вы ложитесь в постель, не можете заснуть и называете себя верующим. Я говорю себе, Крефла Доллар, если бы ты действительно верил, то прямо сейчас уже бы храпел. В чем дело? В чем проблема? Когда я обнаруживаю у себя проблему с верой, я делаю одно из двух. Первое, если все плохо, я начинаю поститься. Или второе, я провожу больше времени в слове, читая о том, где у меня возникают проблемы с верой. Дефицит слова позволит вашим эмоциям руководить вами вместо Духа Божьего. Поэтому я всегда бросаю себе вызов. Кажется, что все налаживается, происходят хорошие вещи, и я говорю, хорошо, нужна небольшая корректировка, хвала Богу, у нас все в порядке. Это указывает на то, что мое сердце сейчас находится в правильном месте. Я верю в завершенную работу Иисуса Христа. Я верю, что это свершилось, что Он совершенствует все, что касается меня. Поэтому мои ответы станут доказательством того, во что я верю. Но из-за того, что я человек, и иногда случается что-то, что полностью выбивает меня из колеи, и я бываю шокирован, я все равно должен тренировать себя в этом и повторять. Знаете что, хотя это произошло, все хорошо, ничего страшного. Как-то я вышел из себя. Не помню, кто это сделал, но мы только что переехали, и одна из дочерей решила взять ручку с черными чернилами и порисовать на стенах. Поначалу я не мог в это поверить, а потом подумал, ну, она еще ребенок, она не понимает этого. Что что не дал ей бумагу, поэтому она использовала стену. Она разрисовала и стены, и двери, и все такое. И я отнесся к этому как к постоянному ущербу. Это не постоянный ущерб. Нужно просто покрасить. Не такое уж и большое дело. Просто покрасить. Я попросту должен был говорить себе, что не может случиться ничего такого, о чем нельзя было бы позаботиться. Знаете, это верно и для нашей жизни. В нашей жизни не может случиться ничего, о чем бы Иисус уже не позаботился. И знаете, что приходит с осознанием этого? Приходит мир, и даже больше. Укрепляется уверенность, когда вы говорите, что вы имеете в завершенной работе Иисуса. Обращайте внимание на свои реакции. Обращайте внимание на то, что выходит из ваших уст. Обращайте внимание на то, что не дает вам спать по ночам. Потому что говорю вам, все хорошо. И подтверждением этого будет ваша реакция. Поэтому мы больше не говорим о кучке церковных прихожан, произносящих разные религиозные реплики. «О, да, брат, я верю! Но только позвольте чему-то случиться, и он уже ушел!» «О, я имею радость Господню!» «Выйди на улицу, увидишь плоский галстук и потеряешь свою радость в одно мгновение!» Аминь. Послушайте. Я говорю все это не для того, чтобы пробудить в вас осуждение. Я говорю все это, чтобы вы могли постоянно напоминать себе о своей огромной, ежедневной потребности в Иисусе. Я не хочу когда-либо стоять здесь в совершенстве, не имея в нем нужды. И если я когда-нибудь смогу стоять здесь в совершенстве, не имея в нем нужды, значит я в ужасном месте. Я всегда хочу быть в месте, где я могу взглянуть на свою жизнь и сказать, «Ты мне нужен здесь, ты мне нужен здесь, ты мне нужен, ты мне нужен, ты мне нужен». И я хочу нуждаться в нем постоянно. Это сильное место. Место, в котором вы нуждаетесь в нем. Итак, смотрите, сказано сначала «верьте», а затем то, что вы говорите, будет плодом того, во что вы верите». Ваши слова являются результатом того, во что вы верите. Я пытаюсь бросить вам вызов относительно проговаривания чего-либо по пятьдесят раз с целью получить этот результат. Вы проговариваете что-то 50 раз, но и одного раза нет в вашем сердце. Вы молитесь, думая, если я повторю это достаточное число раз, то оно войдет в мое сердце. И да, есть способ проговаривания, являющийся формой размышления над Словом день и ночь. Когда вы проговариваете Слово, вы медитируете над Словом, и это имеет место быть. Но я хочу, чтобы вы поняли, что состояние вашего сердца определит ваш урожай исповеди. Потому что любая исповедь — это раскрытие того, что у вас на сердце. Мы просто передаем содержимое нашего сердца. И сердце похоже на удочку, которую вы забрасываете в пруд, а потом наматываете обратно. Вы выловите то, что находится в пруду, и ничего более. Вы выловите то, что находится в пруду. Это форма признания, и сегодня вечером я хочу поговорить об этом. Откройте 12 главу Евангелия от Матфея, 34 стих. Вопрос в том, что в моем сердце. Я от всего сердца верю, что нам не нужно ждать, пока кто-то другой сделает это за нас. У нас есть способность, которую нам дала благодать, способность меняться. Это очень интересно. В стихе 34 сказано «Порождение ехиднины». О, неприятно, когда вас называют змеями. Как вы можете говорить доброе? Это очень интересный вопрос. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Послушайте, что здесь сказано. Как вы можете быть злыми и говорить хорошие вещи? Сказано от избытка сердца. Что работает от избытка сердца? Уста. Уста говорят только от избытка сердца. Так что избыток вашего сердца действительно порождает честное исповедание ваших уст. Я говорил вам, что проговаривание слова может быть формой медитации, позволяющей вложить слово в ваше сердце. Но вы не можете путать эти два понятия. От избытка сердца ваши уста будут говорить правду вашего сердца. Уста будут говорить правду вашего сердца. Кто-то, возможно, спросит, как я это пойму? Когда будет оказано давление, то, что в вас, станет выходить наружу. Вы хотите апельсиновый сок? Поместите апельсин под давление. Вытечет то, что было в апельсине. И вот где мы должны добиться успеха. Когда возникает давление, должен выйти правильный сок. Следующий стих. Добрый человек выносит из сокровищницы чего? Сердца. Что он выносит? Выносит скрытое в нем добро. Ваше исповедание выносит скрытое в сердце, скрытое в нем добро. А злой человек из злых сокровищниц своего сердца выносит что? Злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Главная мысль, которую я хотел, чтобы вы увидели, это механизм связи сердца и ваших уст. Что злое сердце или доброе, уста говорят от сердца. Мне нравится, как я это сформулировал. Уста говорят от сердца. Уста говорят от сердца. Вам нужно записать это, это действительно важно. Я уже говорил вам большую часть времени, когда я учу, я ищу правильный способ сформулировать то, что я вижу. И уста говорят от сердца, от того, что в нем находится. Из этого следует, что если мы хотим измениться, и я пытался сказать это множеством разных способов, мы должны увидеть изменения внутри нас. Это должны быть реальные изменения. Это должны быть подлинные изменения. Это должны быть изменения, которые происходят в результате ваших отношений с Богом один на один. Ваших подлинных отношений с Богом. Сейчас вы ходите в церковь. Это классно, это полезно. Это может быть частью маршрута, но на самом деле, эти изменения приходят от повседневных отношений, которые вы имеете с Богом, без поиска всякой выгоды. Вы не имеете эти отношения, чтобы выставлять их на показ, вы не имеете отношения, чтобы доказывать, что вы такой великий христианин, вы не имеете эти отношения, чтобы делать это на публику, вам хватит для этого и шкафа. Ведь у вас с ним личные отношения, и вам не нужно пытаться кому-то что-то доказать. И тогда то, что в вашем сердце, никогда не потребует одобрения, потому что, делая что-то от сердца, вы теряете необходимость в одобрении. Только когда вы механически делаете что-то, чего нет в вашем сердце, в первую очередь вам нужно одобрение, чтобы помочь вам доказать, что вы вроде верите в то, во что вы на самом деле не верите. И мы живем в обществе и поколении, в котором люди делают всевозможные вещи, просто чтобы купить одобрение. Знаете ли вы, как вы будете чувствовать себя, проснувшись утром и не волнуясь о чем либо одобрении, кроме как от Небесного Отца? Вы будете ходить в свободе, которая будет пугать окружающих. Они будут делать и говорить глупости о вас, а вы просто будете улыбаться. Они будут спрашивать, как ты это делаешь? Почему тебя это не беспокоит? Это свобода. Это свобода. Мне потребовалось время, чтобы добраться до этого места свободы. Я не знал, что люди бывают такими злыми. Не знал, что христиане бывают такими злыми. Я не знал, что люди в церкви бывают злее, чем неспасенные. Иногда люди, полные бесов, обращались со мной лучше, чем некоторые христиане. Я был шокирован. Но теперь я понимаю, что имел в виду Иисус, когда говорил, что одна из величайших свобод, которую мы можем получить – это свобода от людей чтобы вы никогда ни для кого не менялись. Вы меняетесь из-за ваших отношений с Иисусом. Они дают вам желание хотеть быть больше похожим на Него. Аминь. Этим утром я хочу учить некоторым вещам. Ранее на этой неделе я сказал вам, что мы собираемся поговорить о грехе после рождения свыше. Мы обсудим это, но сперва нам нужно заложить фундамент. Вчера, когда я проснулся, я буквально увидел изображение этой блок-схемы. Друзья, я на самом деле, вы видите ее на экран, увидел изображение этой блок-схемы. Я сразу же встал и спросил Господа, что это значит. Ведь я знаком с каждым из них. Бог сказал мне, что это корни греховного поведения. Мы очень обеспокоены греховным поведением, и это довольно серьезная проблема в теле Христовом. Но есть вещи, в которые мы вовлекаемся, и в результате этого наше поведение берет начало из этих источников. Я увидел эту схему. Она выглядит вот так. Схема начинается с неверия. За неверием следует самоправедность. Самоправедность ведет к осуждению. После осуждения следует страх. А затем, в результате, все заканчивается греховным поведением. И я начал понимать, что, погодите-ка, если мы хотим разобраться с греховным поведением, мы должны понять греховную природу неверия и как оно провоцирует грех. Мы должны понять природу самоправедности, и что это, вероятно, с Божьей перспективы величайший грех, который человек совершает. Самоправедность. А недоверие Богу. Далее следует осуждение, потому что если в вашей жизни есть место вине, осуждению и стыду, значит самоправедность где-то рядом. Затем осуждение порождает страх, который предшествует греховному поведению. Я хочу учить об этой прогрессии. Я хочу учить о том, что я называю корнями греховного поведения. Об этом мы и поговорим, о корнях греховного поведения. Я попросил Бога показать мне это в Писании, чтобы я мог лучше это понять. Когда речь заходит о корнях, то нас это отправляет к книге Бытия. Давайте перейдем к третьей главе книги Бытия. Третья глава Бытия. И когда мы откроем третью главу, давайте посмотрим, сможем ли мы найти ответ в самом начале главы. Бытие, третья глава. Начнем с третьего стиха. Тут говорится, вообще, вы знаете историю о том, что сатана пришел в сад в обличии змея и начал действовать. Человек был безупречен, человек был совершенен, человек никогда не грешил. А затем в третьем стихе говорится, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Как мы знаем, они не поверили в это. Здесь мы наблюдаем неверие. У них был выбор поверить в это и повиноваться, но мы знаем, что они не поверили в это и не подчинились. Итак, мы наблюдаем неверие в третьем стихе. Прочитаем ниже, пятый стих. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, внимание, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Проблема, которую я здесь вижу, заключена в самоправедности, потому как они хотели уподобиться Богу через свои собственные усилия. Они хотели быть подобными Богу без Бога. Это самоправедность. Читая дальше, мы также наблюдаем самоправедность в седьмом стихе, где Библия говорит, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги изшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. До того они были облачены в Божью славу. Но когда вы переходите к самоправедности, вы переходите к самосохранению. Вы начинаете действовать сами по себе, вы больше не полагаетесь на Бога. Самоправедность говорит, мне не нужен Бог, я сам справлюсь. Итак, тут мы видим самоправедность. Далее, восьмой стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и, внимание, скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Что мы здесь видим? Они спрятались. Мы наблюдаем осуждение. Они чувствуют себя виноватыми из-за того, что сделали. Они чувствуют себя недостойными. Мы наблюдаем здесь осуждение. Затем, в десятом стихе, мы видим следующее. Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Появился страх. Убоялся. Почему? Потому что Янак наг и скрылся. Итак, страх появился в результате осуждения. Знаете, я считал, что страх является первоосновой, но нет, это осуждение. И затем, в результате неверия, самоправедности, осуждения и страха, мы видим, как в 12 стихе в них проявляется греховное поведение. Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Посмотрите, это поиски крайнего. Мы начинаем искать крайнего, когда ведем себя так и обвиняем людей. И когда я это понял, я удивился, здесь произошел интересный прогресс, о котором я действительно хотел рассказать всем. Вот как мы поступим сегодня. Мы разберемся с каждой из этих составляющих греховного поведения, с неверием, с самоправедностью, осуждением и страхом. А затем покажем вам, что если вы справитесь с этими корнями, вы обнаружите, что греховное поведение не доминирует над вами. Давайте начнем с 10 главы послания к евреям. Евреям 10 глава. Здесь мы рассмотрим самый первый корень, на который стоит обратить внимание. И я в буквальном смысле хочу учить вас о каждом из них, чтобы вы могли понять это. Итак, первый аспект греховного поведения, с которым нам нужно разобраться, это проблема неверия. Неверия. Обратимся к Писанию. Откроем Евреям 10.26. Потому что если мы, узнав истину, сознательно продолжаем грешить, то грехи эти не искупит уже никакая жертва. Потому что если мы, узнав истину, сознательно продолжаем грешить, то грехи эти не искупит уже никакая жертва. Мой вопрос в том, какой корень умышленного греха. Каков корень умышленного греха, и означает ли это, что... Вы знаете, я слышал всевозможные объяснения того, что умышленный грех означает, что вы сделали что-то намеренно, целенаправленно. Знаете, все грехи умышленны. Так что это значит? Я слышал всякое, но, пожалуйста, поймите, мы определяем стих Священного Писания согласно контексту, в котором этот стих фигурирует. Поэтому, если мы хотим выяснить, о чем 26 стих, мы должны определить его контекст. Так что вернемся к пятому стиху. Следите внимательно. Поэтому, входя в этот мир, Он сказал: Не захотел ты ни жертв, ни даров, но Ты приготовил тело для меня. Здесь, в пятом стихе, говорится, что это подготовленное тело Иисуса Христа станет жертвой и приношением. «заместив животные приношения». Стих 10. «И потому что Он исполнил волю Божью, мы были раз и навсегда освящены принесением в жертву тела Иисуса Христа». Обратите внимание, что именно тело Иисуса Христа теперь является приношением, которое будет принесено раз и навсегда. Стих одиннадцатый. Всякий священник изо дня в день стоит на службе и многократно приносит одни и те же жертвы, совершенно не способные удалить грехи. Тут сказано, что в те времена жертвоприношения животных, хоть они и совершались, они никогда не могли устранить грех. Все, что они могли сделать, это покрыть грех. Стих 14. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Тут говорится, что одно приношение те, «Тело Иисуса навсегда осветит и сделает то, чего не смогла сделать кровь животных». Далее стих 18 «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Контекст здесь таков. Тело Иисуса с тех пор стало последней и единственной жертвой, которая может справиться с грехами. Поэтому контекст указывает на то, что нужно убрать жертвоприношение животных, когда тело Иисуса будет принесено в жертву. А тело Иисуса, принесенное в жертву, сделает что-то, что, что жертвоприношение животных сделать не могли. Жертвоприношения животных никогда не могли омывать грехи, но жертва тела Иисуса навсегда удалит грех. Таков контекст. Итак, вернемся к 26 стиху. Потому что если мы сознательно продолжаем грешить, так в чем же заключается умышленный грех? Умышленный грех, здесь, это неверие, отвержение Иисуса как последней и единственной жертвой за грех. Умышленный грех, это неверие в то, что Иисус – единственная жертва за грех. Потому что если мы, узнав истину, сознательно продолжаем грешить, какую истину? Что Иисус, Его тело, является единственной жертвой за грех, то грехи эти не искупит уже никакая жертва, если вы не верите, что тело Иисуса окончательная жертва. Итак, здесь сказано, что неверие – это сознательный грех. Не верить – это сознательный грех. Сегодня большинство людей никогда бы не связали неверие с грехом, но это корень. Ходить в неверии значит ходить в грехе. Поэтому здесь говорится, так как вы не уверовали, что тело Иисуса было последней жертвой, Он назвал это сознательным грехом. Почему? Мне интересно, почему ты назвал это сознательным грехом? Потому что неверие или вера это акт воли. Вы решаете верить, или вы решаете не верить. Мы должны понимать кое-что относительно неверия. Вы должны изменить свое мнение о том, во что вы не верите, и начать верить. Потому как Бог не упразднит вашу волю и не заставит вас поверить. Вы имеете свободу выбора. Выбирай, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Он не заставит вас поверить. У вас есть выбор, вы имеете свободу выбора. У вас есть право выбрать верить, у вас есть право выбрать не верить. Понимаете? Поэтому посредством акта вашей воли вы выбираете не верить, и это есть сознательный грех. Посредством акта вашей воли. Обратите внимание, единственный грех, о котором кровь Иисуса не могла позаботиться, это грех неверия. Почему? Потому что, вы не верите в это. Вы не верите в то, что Он сделал на кресте. Вы не верите в то, что его кровь совершила на кресте. Вы не верите! Так что, неверие не может быть прощено, но в нем можно покаяться. Позвольте мне сказать это еще раз. Оно не может быть прощено, но в нем можно покаяться. Другими словами, как я прощу вам что-то, когда вы в это не верите? Поэтому, вы должны покаяться. Покаяние означает изменение вашего мышления. Поэтому, если вы изменяете свое мышление, тогда о каждом грехе, жизни позаботиться, потому что вы изменили свое мышление и решили поверить. Это действительно серьезная тема, о которой мы никогда даже не задумывались. В действительности я хочу пойти немного дальше в теме неверия. Есть три формы неверия. Три формы неверия. Номер один – невежество. Первая форма неверия – это невежество, когда кто-то попросту не знает истины из-за своего невежества. Некоторые не верят из-за своего невежества, они не знают истины из-за своего невежества. Поэтому во многих случаях в нашей стране, в мире, есть люди, которые живут в неверии только из-за своего невежества. Они просто не знают, они не знают истины. Из-за своего невежества они не верят. Это первая форма неверия. Вторая форма неверия – это непринятие. Что такое непринятие? Непринятие является результатом отказа верить в истину или отказа принять истину. Непринятие – это отказ принять то, что является истиной. Это случается, когда человек был неверно научен. Непринятие – это производное неверного учения. Непринятие приходит от неправильного понимания. Вы отказываетесь принимать какую-то истину, потому что кто-то неверно вас учил. Вы не получили правильного понимания. Это называется непринятием. И третья форма неверия – это — естественное неверие. Вы знаете, что такое естественное неверие? Его можно описать так, если я этого не вижу, я в это не верю. Поэтому, естественное неверие предполагает опору на то, что вы видите, нежели на то, во что вы верите. Естественное неверие говорит, я опираюсь на мои пять чувств, я не могу этого видеть, не могу прикоснуться, не чувствую запаха, не слышу этого». Естественное неверие утверждает, я не верю в это, потому что я не вижу этого, я не верю в это потому, что я не могу понять это с помощью своих сенсорных механизмов. И, дамы и господа, хочу показать вам, насколько это важно. Пока мы не примем решение верить Слову Божьему, верить Божьей благодати, верить Божьим обетованиям. Простой акт неверия – это грех. Это корневой грех, который, конечно, приведет вас к греховному поведению. Представьте себе парня, который не верит в Слово, который не верит в Бога, который не верит ни во что в Библии. Взгляните на его жизнь, я гарантирую, она наполнена греховным поведением. Перед вами человек, который совершенно невежественен, который не знает Божьего Слова, которого учили неверно. Вы смотрите на его жизнь, она полна греховного поведения. Так что эта корневая проблема неверия выражена в трех формах. Невежество. Вам необходимо избавиться от невежества. Непринятие. Вам нужно правильное учение. И естественное неверие. Вы должны выйти за рамки того, что можете ощутить своим сенсорным механизмом, придя к простой вере и начав верить. С этим необходимо разобраться. Я понял, что христиане не верят. И в результате неверия, греховное поведение является плодом, произрастающим от корня греха неверия. Перейдем ко второму корню греховного поведения. И он большой. Второй корень греховного поведения – это самоправедность. Самоправедность. Если вы снова посмотрите на эту диаграмму, то заметите, что когда неверие не устранено, Следующее положение, в котором вы оказываетесь, это самоправедность. Потому что это выглядит так. Я не верю. Я не верю обещаниям. Я не верю, что есть Бог. Если мы думаем, что можем стать более похожими на Христа благодаря нашей собственной праведности, если каким-то образом мы думаем, что мы можем быть больше похожи на Христа через нашу собственную праведность, то на самом деле это есть грех неверия в Его праведности, которая есть дар. Поэтому Он даровал нам свою праведность как дар, но мы не верим в праведность как дар, мы верим лишь в свою собственную праведность. Это неверие. Видите ли, неверие, с которым не разобрались, приводит к самоправедности. Так что же такое самоправедность? В мире многие считают себя праведными, но проблема возникает, когда люди утверждают, что доверяют Богу, но в действительности не оставили самоправедности. Самоправедность – это стремление человека оправдать себя перед Богом. Самоправедность – это стремление человека оправдать себя перед Богом. Другими словами, вы приняли на себя ответственность. Я стану делать все это, чтобы я мог быть праведным перед Богом. И ваша праведность будет основана на ваших действиях, а не на вере в то, что сделал Иисус. Так что неверие ведет вас к самоправедности. Вы стремитесь к праведности своими усилиями. Ваше стремление оправдаться перед Богом – это величайший грех, который когда-либо был совершен в саду. Человек пытается быть похожим на Бога без Бога. Это самоправедность. Поэтому всякий раз, когда мы впадаем в самоправедность, знаете, что происходит со временем? Мы оказываемся в положении, когда грех становится нашим конечным результатом. Грех – это результат, который мы получаем, впадая в самоправедность. Пожалуйста, поймите это. Грех — это результат, получаемый всякий раз, когда вы впадаете в самоправедность и наблюдаете в себе греховное поведение. Позвольте мне поделиться с вами парой мест Писания. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Это довольно убедительно изложено в переводе Иерви. Но тем не менее, нам известно, что никто не будет оправдан перед Богом лишь потому, что соблюдает закон. Как мы получаем оправдание перед Богом, уверовав в Иисуса Христа? Видите ли, праведность – это не о вас. Праведность – это о нем. Я оправдан перед Богом благодаря моей вере в праведность Иисуса, а не послушанию закону Моисея. Здесь говорится о том, что вы фактически думаете достичь праведности в совершенстве, исполняя закон. Вы все еще пытаетесь достичь праведности своими собственными усилиями, вместо того, чтобы просто верить. И если вы станете полагаться на самоправедность, результатом этого будет грех. Я не видел человека, который пытался достичь праведности, и я повторю это еще раз. Вы не верите, что праведность это дар, просто потому, что пытаетесь достичь праведности. Вы не верите в праведность, данную вам Иисусом Христом. И вот что написано дальше. Но тем не менее, нам известно, что никто не будет оправдан перед Богом, лишь потому, что соблюдает закон, а только если уверуют в Иисуса Христа. Именно поэтому мы и поверили в Иисуса. Обратите внимание, именно поэтому мы и поверили в Иисуса, чтобы быть оправданными перед Богом. Заметьте, как вы достигаете праведности перед Богом, веруя во Христа Иисуса. Но я не вижу этого в церкви. Мы все еще предпочитаем стремиться достигать праведности своими усилиями, своими поступками. И это неверие. Стремясь достичь праведности, мы впадаем в самоправедность. Попытки получить что-либо через самоправедность исходят от греха неверия. Поэтому мы и поверили в Иисуса, чтобы быть оправданными перед Богом. Через веру во Христа, а не за соблюдение закона. Это сильное утверждение, потому что нет разницы между религией и самоправедностью. Религия научила людей, вы должны делать все эти вещи, чтобы обрести праведность. И они даже не осознают, что делают все это, потому что не верят в праведность, исходящую от Бога. Если вы не исправите это, то оно приведет вас к большему проявлению греховного поведения. Откройте Луки 18 главу, стихи с 9 по 14. Я хочу, чтобы мы вместе разобрали это место. Луки 18 глава, с 9 по 14 стихи. Для меня это очень важно, потому что я постоянно проверяю себя. Работаю ли я изо всех сил, занимаюсь чем-либо, потому что я не верю или поступаю по неверию? Или по непринятию, потому что меня просто неправильно научили. Хорошо, 9 стих. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведные, и уничижали других. Давайте прочитаем это место в переводе НРТ. Я хочу действительно подчеркнуть это для тех из вас, кто сегодня с нами. Это то, с чем, по моему мнению, имеет дело каждый христианин. Это то, что вы должны преодолеть. Мы всегда делаем все возможное, чтобы справиться с грехом. Однако Бог уже разобрался с грехом. И вместо того, чтобы просто принять этот факт, мы продолжаем искать того, что он уже достиг. Это является огромным грехом и производит греховное поведение.